Так, всех собрали из садика школы? Да. Кого не забыли? Нет. Ну, едем мы... домой. Мама, мы кушать хотим. Кушать. Сильно хотите? Да. Ну, скоро приедем домой, я быстро приготовлю, согласны?